Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии. В начале было слово. Меня зовут Евгения. Сегодня у нас рубрика «Вопрос-ответ». И мы поговорим сегодня на такую страшную тему о людях, которые совершают по тем или иным причинам самоубийство. Вот как к ним относиться, можно ли за них молиться. И если можно, то как. Возникает часто вопрос, возможно ли поминовение самоубийц, некрещенных и отпавших от веры людей. В православной церкви принято ходательствовать пред Богом в первую очередь за православных христиан, всю свою жизнь старавшихся исполнять волю Божию. Тексты литургии и чина церковного погребения подразумевают поминание христолюбцев, возлюбивших Христа, Убивших с надеждой на воскресение и жизнь вечную рабов божьих, то есть сознательно послуживших Богу, вере скончавшихся и на Богу упование возложивших. Очевидно, что за самоубийц и неверующих такими словами молиться невозможно. Это было бы ложью перед Богом и неуважением к религиозному выбору этих людей. Посмертную участь некоторых людей церковь предоставляет непосредственно суду и милости Господа. К ним относятся не христиане и не крещенные, отпавшие от церкви, потерявшие веру или перешедшие в секты, или совершившие самоубийство грех, в котором человек тяжко согрешает перед Богом, однако не может принести покаяния при жизни. За таких умерших людей можно молиться только частным образом, а не общецерковным. Нельзя совершать церковное отпевание и подавать Записки на литургию или панихиду. Своим отказом отпевать самоубийц и некрещенных церковь не желает отомстить этим людям или заявить об их окончательной погибели, но предупреждает всех живых. И это не выход. Исключением является трагедия, когда самоубийство совершает человек вне ума. Это уже невольный грех. И его психическое расстройство может быть подтверждено медицинскими свидетельствами. В таком случае необходимо подать прошение на имя правящего архиерея о разрешении общецерковного поминовения. Но как же молиться за тех, кто совершил самоубийство или умер вне церкви, не в припадке душевной болезни, а вот по собственному выбору? О них могут молиться родственники и друзья своими словами, без написания церковных записок. Разрешается возжигать свечи в храме с молитвой о таких людях. Преподобный Лев Оптинский, одного из своих учеников, у которого отец окончил жизнь самоубийством, так утешал и наставлял. Вручай как себя, так и участь родителя воли Господней, Примудрый, всемогущий, Не испытывай вышнего судеб. Старайся смиренно мудрием укреплять себя в пределах умеренной печали. Молись Всеблагому Создателю, Исполняя тем долг любви и обязанности сыновней. По духу добродетельных и мудрых так. Взыщи, Господи, то есть спаси, погибшую душу отца моего. а еще возможно, есть помилуй, то есть помилуй, если возможно. Неисследимы судьбы твои Не поставь мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя. Молись же просто, без испытания придавая сердце твое в десницу Вышнего. Конечно, не было воли Божией на столь горестную кончину родителя твоего, но ныне он совершенно воле могущего и душу, и тело ввергнуть в печь огненную, который и смыряет, и возвышает, мертвит и живит, сводит в ад и возводит. При этом он столь милосерд, всемогущ и любви любвеобилен, что благие качества всех земнородных пред его высочайшей благостью – ничто. Для всего ты не должен чрезмерно печалиться. Ты скажешь, я люблю моего родителя, почему и скорблю неутешно. Справедливо. Но Бог без сравнения более чем ты любил и любит его. Значит, тебе остается предоставить вечную участь родителя твоего благости и милосердию Бога, который ей слесло благоволит помиловать то кто может противиться ему? Для молитвенного укрепления родственников, лиц, окончивших жизнь самоубийством, священник может совершить особое богослужение. Чин молитвенного утешения сродников, живот свой самовольно скончавшего. Кроме молитвы за усопших, еще один вид их поминовения составляет милостыня, совершаемая нами в их память, то есть подаяние каких-нибудь земных благ имеющих в этом нужду. Милостыня может быть разнообразной – и деньгами, и едой, и в том, что мы раздаем нуждающимся одежду усопшего. Особый случай – смерть младенцев, которая с особой тяжестью переживается родителями и близкими. Если для отпевания младенцев, отошедших в мир иной уже крещенными, существует особое чинопоследование – у прочих почивших младенцев, в том числе скончавшихся в очреве матери, в церкви не отпивают и не поминают за божественной литургией. Однако то, что некрещенные младенцы не совершали личных грехов и не имели возможности сделать какой-либо нравственный выбор, отличает их от прочих усопших, некрещенных людей. 14 июля 2018 года Священным Синодом Русской Православной Церкви утвержден текст, Последование об усопших младенцах, не приемших благодати святаго крещения. В нем содержится прошение от страждущих от лишения младенца родителях и родственников, а также молитвы об умершем после рождения младенце или же о ребенке, который мертв родился, дабы Господь неосужденно и милостивно приял усопшего младенца и даровал ему или ей, если это девочка,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 или она, если это мысль, заповедям Божьим. Обязательно участвовать в спасительных таинствах церкви, исповедей, причастия, читать Евангелие и быть милосердными к В том числе и молиться за наших усопших друзей, и тех, кто в здравии. И тогда Господь обязательно нас помилует, потому что Он есть благ и человеколюбец. Храни вас всех, Господь!